Всем привет! С вами Чип э да, и Гитарисупер. Да. И... Я сидела ракету! Да, да. Все, погнали на ракету, мы полетим, мы, мы ну, будем астронавтами реальными. Я тебе отвечаю. Куда вы да. вообще поползли? Мы вообще поползли отсюда, мы идем. отсюда, придайте. громче орет. Да. Ты громче еще орешь. <свист> да. Так, да, Никит, ну и я уже приехал к тебе на ракету. Ты скоро? Сейчас. Я, я тебя уже жду, 2000 а лет. А то есть ты уже на той, которая это? Нет, я а, ты про ту имел в виду? Самый. А, не. Э, да, я вот-вот, я тебя вижу, все, иди ко мне, я тебя убью. Короче, мы ч, чисто закончим видео. И Героч, и Герч будет послушать наши разговоры, Герчи са саму захочет с нами снимать видео. И, кстати, Героч еще не поздоровался. Да, да ты чё <смех> Видите, пацаны, я экстрасенс. <смех> так, <Кто? Да, смех> все, пацаны, я пошел, я пошел, я пошел. <смех> а он что, не дома, что А ты что наехал, блядь? Да? А да. Все, пацаны, я на ракете, все, пацаны, я без вас улечу. Если в течение 20 что вы секунд. Вы Мы да играем. Я что только по лестнице лезу, блин. Мы будем мультиками! А Что вы играете? Мы играем в ракеты. Я сейчас должен в костюм не одеть. да, ссылка да, скинута об этом. Olha как мы как, как мне шлема ходить? Я не знаю, у меня там, тоже последний не сработало. Последняя ссылка не работает. Сайна, опять уже сам. Так, все, Никита, я выберу порт, давай быстрее залази. Стой, иди, Сайна, стой, секунды, стой. Оставь мне этот включи. Я все уже включил, смотри. Нажми экстремал, камера. Что? Раз, два, три. <систит> смотрите все, наш полет удачный. Смотрите, смотрите, мы летим, мы летим. Или мы упадем сейчас? А ну падаем, ну <систит> падаем. а ну падаем. А, падаем. Это что за лаги? Куда прилетели? Затохнуть, у меня шлема нету. А ты можешь Все, до свидания. Я еще в космосе буду летать. Вы все еще в Роблоксе. Ну да. Нет. Блин, девушка тупая. Все, мы еще, все, мы еще паркуемся. Все, припарковался, все, у нас минут задержали, нас просят выйти. Немедленно. Все. Ух ты! Как тут прикольно! Короче, мои, мои мои, комнаты тут все, Cincinnati. твоих нет. и подойди ко мне, Никит. Чорма. Смотри, раз. Вот ты. Так. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Да, быстрее быстрее быстрее быстрее быстрее да выкинули мы ссылку не кидали у нас спаси сос все пока Так, пошли дальше. Не нажимай на этот спаун тупой. Там, там... А, я упал в черную дыру. Поздравляю тебя, Саша. Ты упал в черную дыру. и я умер. Поздравляю, так и должно было. Быть. Я появился. На земле. Давай, ну, давай, подыхай, короче. Я это жду на другой планете, где мы будем уже на Марсе. Представляете, да? Да, вы представляете... Вы представляете, какой это будет рекорд. Мы будем на Марсе, представляете? Это, это, это самосовершенство. А, нет, нет, о, боже. Я еще, я еще под водой плаваю. Еще умудряюсь ездить. Стоп, а ты не появился у этого центра, я у этого центра появился. какого? Ну у этого центра. У какого этого центра? У меня, у... Есть... У меня есть. задний центр и передний. умри, нажми центр. Который... Центр, который мы брали корабль. Центр. Центр, в который. Центр? Ну корабль, на котором мы летели Ой. туда. А, где мы уже припарковались? Не, я в том центре, где это. Так, я ща подъеду, пос я ща думаю, подъеду к машине и не посмотрю. Нет. Чего, Герчик? Я думаю, его даже монтировать не будете. Чего не монтировать? Ты не умеешь. Да, я не умею монтировать видео. И да. ты а меня, и ты, и ты меня научишь, понял? Нет, а Саня, нет. я уже в той ракете. Я уже в застойной ракете. Жди а меня. Как мне колбасить? А ты так. че нажал на Гром Крейф? Я туда... Еще, Герриш, поможешь монтировать видео? Ч ⁇ Ай? Занял. А, я пошел с летец. Супа, почему я грал туда? Я тебя не вижу, я, короче, той большой длинной ракете. Я еще полечу без тебя. Я там же я тебя не вижу, я на другой на другой ракете. Что, Ерыш, ты хотел сказать-то? Саня, я нифига не понимаю Там есть такая сзади эта ракета, огромная-огромная приогромная ракета Я на ракете, в которой синее сиденье Нет, не на то надо, а на другую ракету, которая сзади той оранжевой ракеты Никуда не уходишь, никуда не поможешь монтировать видео? Ты мне его кинешь? Да ну, <свят> нет. Почему? <свят> он сам да сам потому, не что здесь... нет. Нет. Я умею просто мне. <свят> мы не лень. Пацаны, вы слышали все, все, пацаны, все вы свидетели. Он сказал, мой лень. Фига я ему дам. Все слышали это. Ах ты, лень у нас, Катина. Согласен. Давай, Никита, я тебя вижу, какой-то мелкий чузик прыгает. Ты мелкий Где чудик прыгает. Костюм? Я его боюсь. Давай быстрее, Никита, я что сейчас лечить? Ты, ты без костюма лечить поселишь костюма? Без. без. А, без? Потому да. что я самоубийца. А мы все равно там не умрем без костюма. Умрем. Туда ну, мне стал... такую моду умирать. Вы представляете? Фот. Это самосовершенство. Сови... Фак, что я? Что видали, ему? видали, он то что он чомат сказал, Фак. Все, его нет. надо под суд. Саша, знаешь что? Что? Ну, У меня весь интернет дрилию заполни. Понимаешь, ты что? Что, что, их, что их нельзя по одной, по одной сложить и забрать. Андрия, скоро? Mm, я уже запустил. Ты дура! Давай быстрее Она сейчас закроется быстрее Да ты что ж Кем мои генераторы Тебе повезло чисто, Никит Мы идем. Вы никогда не узнаете, что я нашел Э, мы мимо луны прилетели Никит, мы мимо у я Прыгай! А я свалился! Прыгай! ко мне быстрей! Прыгай! Туда? Туда? Вниз! Прыгай! Ну куда мы летим? Да мне сейчас сначала. Куда мы летим с Саня? Мы летим к пришельцам. <сёк> <сёк> <сёк> Итог, покажи, пожалуйста. Ни одного жетончика и Где ты? вообще <сёк> <сёк> <сёк> у, а <сёк> у нас У нас корабль забил. Yeah. Сейчас, сколько всего? Да. <смех> я в космосе застрял, помогите, Сос. <смех> сос, помогите, я еще себя начну есть. Помогите мне. Help you, help me. Мне <смех> на силу, помогите. <смех> <смех> Я пришел, первым, я пришел первым, пап, не ври! Ты вторым пришел! Ты вторым пришел, Шурик! Не тебе! Мы думали, что тоже тебе летит! Шурик! Ну и что, Шурик? Ой, нет. Как нет, ты делаешь, Шурик? Короче, короче, у меня нормально, у тебя! Шурик, шурик, шурик, шурик. Все, я лечу на ту же ракету. Если тебя там не будет около 10 секунд, то я тебя убью, понял? А я уже там, наверху, я полетел без тебя. У тебя... У... А! Умри, умри, умри! Я успею! Я успею! Начинай запуск, я успею! Начинай запуск, мунгет, я успею! Начинай запуск. <смех> я тебя убью, понял за вранье. очень плохо. А в чем-то? Э, почему они могут... Ну, блин, ты проклялся. <смех> Иди сюда, я тебя сейчас убью. Чебурек, эл. Сюда. Вы. Вы. Я да начал вы, да. А вы просто люди. Я сам начал request я нажал request лаунч. Вы никогда, не, вы никогда не, не узнаете, что. Ну рикоус лаунч. Зай... А все, ладно, пока. А. Я буду наверху. А. Нет, нет. Нет. Саша да. Я умер. А, сказал же. Мы прилетели мимо раки, мы прилетели мимо луны. Набрали всякой хриппин. Я островую... Вс ⁇ прыгай! Островую корабли вкусные. Саль? И что? Здорово! Все. Саны, если вы. Если, если Саня, вы. Саня, у меня сядь, белый экран! Я, вон, порты, и вы посмотрите Л на мой корабль, то вас <просил> просто эфир. Ладно, все, на этом видео мы закончим. Саня, и... у меня белый экран что-то фигня. <социт> Стоп, подожди, ладно, чуваки, мы. <социт> э, э, у меня тоже черный экран. Ну, а? У меня черный экран только. Ладно, все, все, дорогие люди, все, дорогие телезрители, мы на этом видео закончим, зрители, так не как любите. мы застряли в космосе. Мы скоро будем есть друг друга. Все, ладно, давайте, пока. С вами, делитесь, с, с вами, с, с вами был Чип и. О, и я. А кто это кто, я? Ру... Утверждает, что вы не люди. А, понял. Все, пока.